Не хотел вставлять своих пять блогерских копеек. Поводом послужило. Я на Бай увидел публикацию, что вот подарили ветеранам Бреста на этот праздник. И меня взорвало. Им подарили комплект, в который входит зубная паста, витекс, печенье, наверное, на грамм 100-200, пачка манной муки, банка скубрии и кусок мыла хозяюшек. Страна, которая находит деньги, чтобы строить... Великий музей, очень красивый, классный, Великой Отечественной войны в Минске. Национальную библиотеку, громадную, да? Хоть не знаю, зачем наша страна сейчас библиотека в век компьютеров. Ну да ладно, построили. Здоровенное спортивное сооружение, которое одни из лучших в Европе считают. Не нашла немножко больше денег, чтобы этим ветеранам, которых мало осталось, что-то стоящее подарить. У меня воевал дед, бабушка прошла через концлагерь. Дед медали свои рассматривал бы говорит, это вот за то-то давали, это вот там получил, там, там чуть не погиб, вот медаль получила. А это вот, большая коробка у нее такая была, они там свалены были. Это, говорит, все памятные какие-то, безделушки. Но я скажу, бабушка за концлагерь от немцев исправно получала тысячи дочь марок. тогда евро не было. То есть немцы щедро платили с узником концлагерей, и они хоть деньгами пытались искупить свою вину, подарки слали сюда, в Беларусь, моей бабушке. Ее уже нету, и деда тоже 87 лет бабушка, одет а в 90 лет покинут этот мир. Я вам один умный весь скажу, но только вы не обижайтесь. Очень много красивых слов, но мы видим, вот, даже на подарке, да, как-то так, зажмутились. Да сделайте вот бесплатно обследовать этих стариков. Да сделайте там, позвонить, узнаете, что вам нужно. Каждому позвоните, если ветераны еще остались. Да даже не важно, одиноким старикам всем позвоните, пользуясь случаем. Что нужно? Сделайте, чтобы не один день в году о них вспоминали, а каждый помнили день в году. У меня в доме живет бабулька одинокая, она не ветеран, она моложе, но тоже старенькая, одинокая. Выживает как может, к соседке продукты купить, меня попросят, я там дырок подсверлю, что-то повешу, по хозяйству помогу. Страна <свы> гордится своими победами, теми, кто победили, она как бы ими не гордится, она пускает каких-то ряженых <свы> с медалями, Актеров. Россия рекламирует водку с Днем Победы, зубные щетки, там девчонки полуголые приглашают в пилотках, в ночные клубы со стриптизом, наши звезды, смотрю свой фейсбук, у меня много известных людей в фейсбуке в друзьях, там в гимнастерках с медалями. Хлопцы тоже в гимнастерках, в рабочей крестьянской красной армии того времени, но в современных кроссовках и кедах, то есть не весь антуражик. Я очень хочу, чтобы в моей стране прекратился бред, показуха, чтобы не проводились те парады, которые нафиг кому нужны. Не знаю, там парад сколько, 50 миллионов, если ничего не помню. Долларов, да, стоит. Я хочу, чтобы эти деньги тратились на исторические программы в телевидении, чтобы молодежь знала, что же это за страх был. Я хочу, чтобы на Куропаты наездов не было, чтобы Хатынь помнили, и туда никакие магистрали и прочее не наступали на эти священные для нашей страны исторические памятники трагедии фашизма. Я хочу, чтобы Наконец наступило то время, чтобы победители стали жить лучше побежденных. чтобы победители о своих стариках и ветеранах заботились лучше, чем побежденные. О наших же ветеранах и стариках. Я думаю, мы сами должны решать. Каждый из нас обратит внимание на стариков, на одиноких людей, и давайте каждый из нас делать то, что можем мы реально кому-то помочь, не надеясь на это государство. У нее большие расходы, нашему государству нужно милицию содержать, которых в три раза больше, чем при Советском Союзе. Покупать водометы, один по 800 тысяч долларов, которые на дневоле катались по, по Минску. Власти свои забабоны, свои тараканы, в части транжирования денег. Поэтому она может только подарить вот такой комплект, пачку печенья и кусок мыла ветеранам Бреста Давайте начинать День Победы, чтобы он все-таки пах победой, а не бредом